дизайнер приходит, пугается, что строится, когда в проекте совершенно другие вещи заложены. И здесь тоже вот такая очень достаточно серьезная проблема, планировочная. Но я не буду вдаваться в детали, а хочу вот прийти к примеру ванной. Видите, насколько до миллиметра рассчитано все в данном случае. И вот этот расчет, он совершенно не влияет на уровень ремонта. Возведение стен, планировка, это все в одних деньгах окажется независимо от уровня. Элитный ремонт или какой-то просто нейтральный, минимальный. И вообще еще хочу сказать, что очень плохо, когда ремонт растягивается на количество времени до смешного доходит когда люди уже в норме считают что комната в год ремонтируется и это нормально вот это плохо сказывается на на всех процессах и вы забываете что хотели за эти полгода меняются совершенно линейки производители и, и все остальное то есть лучше все-таки взяться за дело и как открытую книгу начать читать и закончить все-таки в какой-то более-менее реальный срок. Пусть очень плохо, когда это очень короткий срок, и очень плохо, когда он резиновый и бесконечный. То есть я рекомендую не копить деньги, а в конкретном бюджете сделать те основополагающие вещи, которые необходимы. Если не хватило денег на мебель, на какие-то дорогие светильники, нужно найти какой-то аналог, завершить эту тему. эти моменты, Иначе ремонт превращается в какой-то кошмар жесткий. И вот это ванна. Значит, здесь стираль, ниша для стиральной машинки, унитаз, который даже при таких скованных площадях оказался не напротив двери, что очень хорошо. Очень удобное решение ванна в распор, когда у нас вода не льется за пределы, за бортики, и все очень функционально. И есть ванны, которые там три в одном сейчас, это и ванны, душевая кабина и так далее. И в данном случае до миллиметров пришлось рассчитать все расстояния, начиная от размеров ванны. Она сокращена до 70 сантиметров, потому что приоритет все-таки тоже раковина, потому что у ванны идет перегородка, и... Когда ты у раковины полноценные процессы чистки зубов, умывания, то нужен простор. То есть, когда идет какая-то граница, нужен вот этот вот эргономичный размер. Значит, мы возвели стены. Мы пытались, поскольку мы не выбрали конкретные двери, мы, не, но мы взяли стены загребневых, по-моему, блоков вы забили, да, они имеют 8 сантиметров толщины, это минимальная, насколько я знаю. То есть, в принципе, практически много дверей без доборов можно подобрать в эту толщину. И вот абсолютно обычная визуализация ванны, в которой даже при бюджетном варианте всегда рекомендуем использовать инсталляцию, когда унитаз подвесной когда в процессе жизнедеятельности ты спокойно, абсолютно убираешь сам прибор, и тебе не нужно лишних действий совершать. Все достаточно функционально. Сейчас мы с чем столкнулись? В дизайн-проекте был предложен смеситель из стены. Предложена в тему модная какая-то тематика, черные элементы, черный смеситель – в идеале черная душевая лейка должна была быть, причем она наружнее, потому что если встраивать, при каких-то заменах нужно разбирать всю стену. Хотя это тоже спорный момент. Есть производители, у которых не нужно этого делать, но стоимость этих элементов возрастает очень сильно. И получается, что, собирая вот э, воплощая в жизнь вот эту концепцию, мы к чему пришли. Сразу на стадии закупки приборов мы поняли, что черный смеситель из стены, или просто смеситель, он очень дорогой. Мы заменили его на хромированный. И э, у нас хромированная лейка. А дальше, возможно, мы также по цепочке заменим смеситель на хромированный. Он у нас электрический в многоэтажках, да? Электрический, по-моему, у нас полотенцесушитель не аксиома. И даже элементы какие-то вот мелкие, которые сейчас предлагаются, не факт, что мы обязаны все это следовать, как